Но придумывали же себе секрет крайне просто тих. Там, где ты остаешься самим собой, Будет новый стих. И никто тебе не соврет и не сглазит И не навредит, просто если себе сам ты волк, значит будешь Бит Легче дома. Решай с меня, если веришь, что верь до конца, Иначе не стоит мечты творить. Выйди на лица. Придумывали же себе Хоть до праздности просто секрет Там, где нет ничего За душой И стиха, значит, тоже